Всем снова здрасте, снова вы, это снова я. сегодня мы снова в КНБ Апрелевка продолжаем заниматься ножевым боем. Кстати, многие не в курсе, что тренировки у нас всем смертям на зло продолжаются. В 13.00 каждое воскресенье в центре зала метро Алма-Атинская занимается московское отделение. КНБ Апрелевка занимается каждый день понедельник, среду и пятницу, 20.30, сбор на спортивной площадке, это что у нас, парковая 11. 11, корпус 1. 11, корпус 1. Соответственно, что хотел сказать? Хотел очень давно высказаться, но все никак не доходили руки на тему самообороны с ножом. Почему о ней я не говорю, почему умные люди о ней вообще не говорят? Объясню. Очень часто спрашивают, представь себе ситуацию, я с ножом, случился случай самообороны, вот чем мне делать? Иногда да, какие-то дополнительные водные мелькают, там их было двое, в подъезде, не суть важно. Ребят, обращаю ваше внимание на э, такой многогранный вопрос, как самооборона с ножом. Давайте начнем по порядку. Начинаем перечислять те будные, о которых вы даже не задумывались. Свидетели были? Это раз. А свидетели были чь с чьей стороны? Ваши, которых вы защищали? Или с противоположной? А если был дом вокруг, и бабушки наблюдали? Согласитесь, это уже не один десяток разных вариантов, которые могут между собой комбинироваться. Далее. Что за местность-то вообще была? Сельская местность, деревня, город, центр города. Город вообще какой? Потому что не понаслышке по знаю, что город городу рознь. Извините меня, поножурщина где-нибудь на улице Северодвинской и в центре Москвы. Это две большие разницы. Далее. Состояние нападавшего. Ваше состояние. Алкогольное, наркотическое. Тут надо без обидников и как бы без всякого ханжества трезво Оценивать, как будут это дело делать на суде, на чьей стороне больше было отягчающих факторов. Еще один момент: вы как бы до самообороны довели, чья была инициатива. Потому что вы должны прекрасно понимать, что словесная угроза без применения насилия не дает вам повод даже думать о самообороне. Если подошли трое, и вас прессуют просто неудобными вопросами, даже если вы не взначай, вдруг рядом нарисуется отряд полиции, они ничего им не смогут предъявить, потому что они не достали, условно, ножи, не угрожали вам расправой, членовредительством и всем остальным. И эти моменты, вот сколько я уже сейчас перечислил, в момент понимания, нужно сейчас доставать нож не нужно это все нужно оценивать за долю секунды ну и такой вот еще замечательный момент здесь уже конечно мы можем дать какие-то рекомендации если вдруг наступил все-таки против конечно же вашей воли без отягчающих обстоятельств обоснованный момент самообороны а что дальше делать в первую очередь никаких показаний до приезда адвоката Вот это зарубите себе на носу Есть статья 51 Конституции Которая позволяет вам не свидетельствовать Против себя и своих близких По разным мотивам вы можете Любой выбрать из имеющихся близких И вы собственные, вы не можете Вернее можете Не давать показаний, вас будет прессовать Но вы просто, вот что могу порекомендовать Молчите до приезда адвоката Которого приведет ваша супруга Родственник, мама Скажет, что он, что у вас Родинка в одном определенном месте Вот тогда вы можете ему доверять Ни в коем случае никаких показаний по горячке Не отмазывайтесь Не пытайтесь объяснить в надежде, что вас поймут Ментовская конкретная практика 90 с хуем процентов обвинительных приговоров Основаны именно на первых самых данных показаний обвиняемого Поэтому до приезда адвоката Молчок, 51-я статья Конституции. Если вдруг есть необходимость вступать в диалог, объясните вашу вполне себе обоснованную житейскую позицию. Устал, напуган, на нервах. Ничего сейчас говорить не буду до приезда моего адвоката. Ну а дальше по ситуации. Там вариантов. Хер тьма, как оно будет. Во-первых, еще ну может для кого-то будет секрет, для кого-то не секрет. Статья, которую будет вменять в случае превышения норм необходимой самообороны Зависит от того, еще какое ранение вы умудрились занести Потому что проникающие классифицируются Одной статьей порез просто поверхностный, царапин Другой Вот, ребята, поэтому если вы вдруг рассчитываете Что кто-то вам даст исчерпывающий полноценный ответ А вот я там самооборонился, ну допустим, ну представьте, ну что это сложно, что ли, ребята, очень сложно представить, как вы можете самообороняться. Если вам будут давать однозначные ответы просто вот исходя из набора каких-то трех-четырех водных, ну не верьте, короче говоря. Вот, мы продолжаем тренировки, вам спасибо за внимание, до новых встреч. Это в апрелевке реально подтянули уровень по сравнению с тем как я вот видел летом в начале когда они начинали это было нелегко